Здравствуйте! Меня зовут Елена Цыганок, агентство горящих путевок турбанжур в Киеве и Белой Церкви. И сегодня я хочу с вами поделиться одним небольшим секретом. Когда вы собираетесь в другую страну, выучите несколько простых слов, которыми можно радовать себя и жителей этой страны. Будь то пограничник на паспортном контроле, или э, официант в ресторане, или продавец в магазине. И начнем мы с Турции, из простого слова «Здравствуйте» – «Меркабар». Я предлагаю отдохнуть в отеле «5 звезд» Джусинья на Клаб Парконте. Вылет в э, последнюю недельку августа – это два 20... на 7 ночей по стоимости 424 доллара с человека. И спасибо по-турецки. По-гречески «доброе утро» или «добрый день» звучит как «калимера», а «добрый вечер» как «калисфера». Ну, сейчас у нас день, потому всем «калимера». Вот, и я предлагаю отдохнуть на острове Крит в отеле 4 звезды, Херсонитес Хотел. Были 28 августа по стоимости 510 евро. Отель расположен всего 100 метров до пляжа и в самом городе. И спасибо по-гречески Эвхариста. И следующая солнечная страна – это Испания. Поприветствовать здесь без улыбки просто невозможно. Когда ты слышишь от испанцев «Ола» и их милая улыбка, и ты просто расцветаешь на самом деле… Когда говоришь в ответ, мне кажется, просто любой, кто скажет "Пола", конечно же, сразу будет улыбаться. Поэтому предлагаю отдохнуть в отеле в Коста-Браве. Отель называется Central Park Gold Resort and Spa. Это отель 4 звезды с питанием завтраке. Вылет 3 сентября на бархатный сезон в Испании. поставить По это 510 евро с человека. Спасибо всем известной испанской агрессии. Ну а если вы очень благодарны, вы можете сказать Mucho Grasses с горящим приветом! Леона Цыганок, Агентство горячих путевок, Турбанжур, в Белая Церковь. Спасибо вам всем за внимание отдыхайте с огромным удовольствием.